Такая прям серьезная дата. Завтра будет 100 дней до приказа. В общем, так, звуки какие-то. Так, значит, вот тут пишут нам уже, что масло не кушаем. Но кто служил, понимает, о чем я говорю. Надежду Белову мы с днем рождения поздравляем. Чуть вчера как-то у нас вылетело это. То есть, нам не вовремя сообщили. Так что... От всей души поздравляем. Да, вот еще Надежда Белова сообщила новость о задержанных в Екатеринбурге. Это Виктор Балдин, ему дали 12 суток. А мы вчера говорили об этом. А вот Елена Парий теряла сознание. Мы вчера об этом говорили, да, Андрюш. Мы об этом вчера сказали, а вот Надежду поздравить не поздравили. Поэтому от всей души два раза сегодня поздравили. Сегодня два раза. Раз вчера не поздравили, сегодня два раза. Значит, тоже вот нам люди пишут, продолжаем символику на заборах, на деньгах и так далее. То есть, революционную символику продолжаем изображать, потому что визуальное изображение, это очень важно, вот нам, кто написал, что это, получил деньги, а... Лен Ленов написал, да, что получила деньги с изображением, в ну, с э, начертанием 5-11 э, на сдачу. И это очень приятно, когда такое происходит, то видишь, что большое количество людей задействовано. Так что всех, кто поддерживает, всех, кто поддержал, всем спасибо. Да, как... надо напомнить по поводу Лен Ленов, что 27 числа как раз намечено купай в э, Чебоксарах. Да, мы э, по поводу почты вчера говорили, но перенесем это на завтра, потому что мы все еще консультируемся пока. Пока еще консультируемся, потому что ну, нужно тут такую почту, чтобы ее не вскрыли точно. Так что еще день берем, еще день берем. Так, э, просьба к вам повторить, пожалуйста, объявление по поводу Марка. Да, объявляем что завтра у марка будет суд э, в мосгорсуде э, именно по вопросу того чтобы оставлять его продолжать э, продолжение его э, заключение да, под домашним арестом или нет и суд пройдет будет 14 часов дня в комнате 327 поэтому все кто может приходить и поддержите марка э, своим присутствием так, значит, просьба, помогите, пожалуйста, распро, распространить информацию о незаконной застройке в Домодедово. Так что мы тоже повесим эту информацию везде по поводу незаконной застройки. Вот мне понравилось еще так, вот прогулки, прислались прогулок, это Красноярск. Значит, Красноярск, так, и вот еще у нас прогулки Кемерово, так, вот, там написано, значит, Вову, ты, ты видишь, что там, Вову на СИЗО, Вову на СИЗО написано, и, в общем-то, мы с этим абсолютно согласны. Так, значит, оп, это опять Красноярск у нас. Тут еще фотка интересная очень пришла, мне очень понравилось вот такого рода Единая Россия. И в Твиттере очень популярно написано «Трусы, в которых не стыдно обосраться». Трусы Единая Россия, очень, мне кажется, креативненько. Вот, потом, так... Так, ну это, потом мы на эти письма ответим. И, значит, 26 июля стал самым теплым для Москвы днем. 26,8 градуса. Представляешь, вот такая жара. Видите, под, под градом льется меня такая жара. Сразу тут вот, человек в чате спрашивает ваше мнение по поводу лишения украинского гражданства Сакашвили. Да, ну мы до этого дойдем, во-первых, ну, дойдем, я, я так и не понял, это правда или неправда, потому что некоторые СМИ пишут одно, другие пишут другое, нужно в общем дождаться четко так, когда это все устаканится. Нет, я понимаю, что скорее всего это правда, но поговорим об этом. Вот, и и самая главная КГБшная новость сегодня, силовики обезвредили террориста, грозившего взорвать котельную э, Вагалатова. Еще не сортир деревянный? Ну, в общем, оказалось, что это были учения. Но, правда, слава богу, не такие учения, как в Рязани с гексогеном, когда, помнишь, они проводили учения, а потом оказалось, что это гексоген, а потом оказалось, что это не гексоген, это сахар и так далее. И, в общем мы имеем после этого очень серьезные сомнения относительно тех людей, кто взрывал дома и что-то... В самом крайнем случае думается, что это делали какие-то чер... террористы. Да? Так что вот здесь тоже котельную, видишь, кто-то там заминировал, якобы они поймали. Какие молодцы, в общем. А в Ставрополь депутату отгрызли ухо за отказ выпить. Ну как, как в том анекдоте, да, помнишь, когда эти туземцы поймали русского, немца и француза. И говорят вот кто разольет по стаканам из бутылочки, очень четко вот всклинить, значит, то того отпустим. А кто, значит, не разольет, то тому руки отрубим. Ну, значит, немцу дали, разливает там по капельке, раз, что-то Куда-то лишнюю каплю ему, бах, отрубили. француз тоже самое. Русскому дают, как он открывает, начинает так вот разглядеть. Говорит, ну, что за люди? У нас за такое не то, что руки. У нас голову отшибают. Поэтому, поэтому тут, конечно, в России отказаться выпить с другом. Это можно и не ухо потерять. Я много раз в жизни слышал, что жизнь из-за этого теряли. Так что, ну, что ж, пьяная разборка. Да, напоминаем, что ставьте лайки, пожалуйста, под видео, подписывайтесь на канал. И еще одна маленькая новость, ну важная, самая важная новость на будущие выходные. Опять проходит «Окупаем Манежка» в Москве с часу дня до часу, с часу дня субботы, до часу дня воскресенья. Целые сутки люди будут собираться там. Поэтому приходите, приходите с напитками. Горячими, имеется в виду, чай, Ну, не алкогольными, курицей, конечно, конечно, потому что не надо давать повод, ни в коем случае не надо ходить на эти мероприятия, если вы там, приняли алкоголь или там остаточное явление, потому что это сразу докопаются, или там, пиво какое-то, все что угодно. То есть, да, там чай в термосе, я не знаю, хотя сейчас жарко, можно в термосе что-то холодное наоборот. Ну да, режим с каждым днем зверей все больше, поэтому по любому поводу пытаются докопаться до людей. Если там какие-то плакаты э, или агитационная какая-то будет пропаганда, то ну, в общем готовь, будьте готовы, что может даже придется как-то э, контактировать с представителями Центра Э или со вторым оперативным балконом Они там постоянно находятся, у них там тоже, видимо, свой беспрерывно купай Поэтому... Смелых людей, куда призываем прийти, показать, в общем-то, люди в стране готовы выходить на улицы. Так, вот такая новость очередная. Британский истребитель сопроводил российский Ту-22 над Черным морем. Ну, там не истребитель был, там, конечно, пара истребителей было Они взлетели из Румынии. И, в общем-то, как сейчас модно. Говорите, там выдавили, да, выдавили, но не знаю насчет выдавили. В общем, Ту-22 это ракетоносец, я понимаю так, что там он с близлежащих аэродромов тоже прилетел. В общем, там дальний бомбардировщик может пускать крылатые ракеты. Собственно, его сделали для того, чтобы уничтожать авианосца противника. То есть, ну, ави авианосной группировки так имеется в виду, крылатыми ракетами, которые будут иметь ядерные боеголовки. Но он может не только э, уничтожать авианосные группировки, но может и города уничтожать. И ракеты, которые он носит, они сверхзвуковые. Поэтому бомбардировщик рядом с Румынией, это э, в общем-то, в любую точку практически Европы, ну или почти в любую точку Европы, Ракета долетит за очень короткий промежуток времени на очень небольшой высоте. Я понимаю, что они очень сильно мандражируют там. Ну, я имею в виду натовцев, потому что кто и знает, что там кому в голову взбредет, и Минобороны России прокомментировали полет, сказали, все нормально, никто никуда не, там, не влазил, не внедрялся и так далее, не, не заходил в территориальное воздушное пространство, ну, это и не нужно. Нужно понимать, что этот бомбардировщик может очень издалека пульнуть ракету, никуда не заходя. То есть, он для этого и делается. В смысле, делался, чтобы не заходить в зону ПВО тех объектов, которые он будет уничтожать. Поэтому, конечно, страшно. Я напоминаю, что Ту-22М3 это была так сказать, разменная монета в договорах об уничтожении ракет средней и малой дальности, то есть когда наши там предъявляли всякие нейтронные бомбы и крылатые ракеты американцам они говорили, что мы с удовольствием все это уничтожим и еще даже больше уничтожить только бэкфайры, так их называли Советский Союз, то есть, сделал самолет, который сейчас является очень грозным, страшным и эффективным. Ну, вот еще маленькая новость. В чате пишет нам Ирина Ивановна, что в Брянске вк один избили сотню людей. Продолжаются пытки и насилие над заключенными. Опять видим, что это... Ну Мы говорили, что это только усилится, особенно... 5-11 мы еще увидим восстание в тюрьмах. Вы все это еще прям переживете осенью. Потому что ну, тюрьма это то место, где конечно все начнется. Именно в тех так сказать местах лишения свободы, где особенный гнет, где особенный беспредел. Там конечно произойдет взрыв. Хотя есть вот колонии. Я когда так сказать сидел в этом в спецприемнике, да, там со мной много ранее судимых, которые только вышли, их сразу же загнали в эти спецприемники. На прогулках удавалось поговорить. Так вот, мне рассказывали про некоторые колонии, где вообще там нормального человека не сыщи то есть там одни наркоманы. То есть колония, не, не просто колония для лиц, которые там употребляют наркотики, там за это сидят и так далее, или кого там лечат, никто никого не лечит. То есть это люди, некоторые даже сами в колонии стали наркоманами, потому что совершенно свободно обращение наркотиков внутри колонии. А самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границы РФ на юге Балтики? А что им интересно разведывать? Ну, я понимаю, что РС-135 там летал, но, в общем-то, я думаю, что особо там разведывать нечего. Они и так все знают. Сейчас, тем более, космическая разведка очень хорошо развита, и можно пользоваться просто Гуглом, да? То есть для разведки можно пользоваться инструментами Гугла. Поэтому, если это какие-то Стационарные объекты, да, то их он, даже мы с вами можем рассмотреть. Если это что-то перемещающееся, ну, спутники, шпионы, их очень много могут посмотреть. Если, конечно, это какие-то радиоперехваты, ну, для этого тоже не нужно. РС-135, это так уж, баловство, в общем-то. То есть, американцы, ну, как, как бы сказать, как богатые люди себя ведут. Потому что ну, они могут себе позволить, деньги в вагон могут. да. То есть, если бы это были какие-то другие люди, более прагматичные, да, ну, они бы запустили какой-то беспилотник, и все бы этот беспилотник, ту же самую информацию получил. Пришла новая информация по нашим соратникам из Екатеринбурга вот по поводу лена Порей. Ей присутствует 50 часов общественных работ. А 27 числа будет новое заседание суда по второму эпизоду. Угу. Поэтому те, кто там находится, наши соратники в Теренбурге. А во сколько и где? Нам, пожалуйста, в чате, чтобы мы могли.. Какого в 20, 20-го какого? 27 человека? 27-го завтра. Так. Реану... Мальцев вера в тебя падает. Я... Зачем вам меня-то верить? Вам нужно мы миллион раз говорили в себя верить и в то, что мы в состоянии сделать. В меня не нужно верить совершенно. Вот новости сообщает, что в Москве 25 июля. Корпус стражей исламской революции к Сирии. Да это не в Москве, это просто это РИА новости. Ну да, Москве да. Назвал провокацией предупредительный огонь корабля ВМС США по иранскому суду в Персидском заливе. Да, там сильно очень удивились. Представляешь, то есть то, о чем мы вчера говорили, то, что американский корабль стрельнул. То есть до этого не стреляли, но только вот был инцидент, когда Обама уже уходил, тогда пульнули а так, что только не делали, там, как только не беспредельничали, никто не трогал. А тут раз и шарахнули. Ну, иранцам я посоветовал некоторые вещи, которые они, конечно, за гранью понимания лежат, но как назывался корабль, который стрельнул? Тандерболт. Удар молнии, там, раскат грома. Как угодно можно его переводить, в общем-то. И если они посмотрят, то наверное, с времен английских парусных кораблей, которые так назывались, и до самолета, из самого тяжелого истребителя, до да, времен Второй мировой войны и а 10 десятого штурмовика современного. То есть ничего хорошее, вернее, Тандерболтом называют все то, что стреляет. не можете тебя так нахлобучить. Мам, не горю, и те люди, которые. Управляют этим, они, в общем-то, в теме, да, вот как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот в последнюю очередь нужно наезжать на корабль, который называется «Тандерболт». Это я вот могу рекомендовать всем запомнить, но есть некоторые названия, ну, так же, как «Не надо садиться на пароход», который называется «Нахимов», да. Там, на яхту под названием беда. Да, ну на яхту беда еще не так страшно. Ну и многие другие вещи. А вот на тандерболт это да. Вот в чате спрашиваю, какую почту писать э, Вячеславу? Ввмальтц. 64 собак. Завтра еще мы дадим почту, на которую, в общем-то, мы э, будем рассчитывать, что, по крайней мере, временно ее не взломают. Потому что эта почта, ну, вроде ее не, пока не взламывали, но есть у нас определенные сомнения. Мы высказывали, сейчас мы эту работу доделаем до завтра и вам скажем. И вот атомный крейсер Петр Великий прибыл в Петербург для участия в параде. И задают, в общем-то, резонный вопрос. А что Балтийский флот в параде не участвует? Почему не участвует Северный флот? Параде на Балтике, в да, параде который в Питере будет участвовать Северный флот, то есть придворный Петр Великий, атомная подводная лодка этот, Дмитрий Донской, ну и так далее. То есть, такие придворные корабли, да, а те, которые должны были участвовать в параде 9 мая, но по какой-то причине сорвались и не участвовали, да? они как-то, в общем-то, где-то там. Не пойми где. И много по этому поводу вопросов. Главный вопрос, почему ушли 9 мая? К 9 мая. Вот это главный вопрос. То есть, когда должен был быть парад и должен был пролет самолетов в Москве, все резко свернули. Самолеты в Москве не полетели, потому что якобы плохая видимость. Для вертолета Путина, который летал, видимость нормальная. А для самолетов, которые еще более профессиональны, а, и, в общем-то, в воздухе получше вертолеты держатся. Ну, и не Путина возят, да, в конце концов. Воздушное пространство закрыли. При этом ни один аэропорт не был закрыт. 9 мая. Ни единый аэропорт. Но их над Москвой не потащили. Эти самолеты, их срочно погнали в Питер. А из Питера срочно выгнали все корабли. Которые, как это ни странно, вот недавно... Мы все-таки спрашивали и получили информацию. А мы задавали вопрос, что же случилось. Оказалось, что 6 числа три корабля, название у меня есть, но я не буду оглашать. Загрузились боеприпасами, это перед парадом. И после этого всех выгнали сразу, всем сообщили, идти нафиг, быстрее, а, при помощи ног. И все ушли. То есть перед парадом загрузились боеприпасами три корабля. Странная ситуация, обычно разгружают Любые боеприпасы, да, все опечатывают, все оружейные комнаты, все перед массовыми мероприятиями, а здесь они загрузились снарядами, да, очень интересно, да, пулеметными лентами, снарядами, всем чем можно, но не минами и торпедами, как это ни странно. И после этого их выгнали, один из кораблей вышел к Кронштадту на внешний рейд и включил все систему ПВО. То есть так же, как, как будто это тот кораблик, помнишь, который Саблин угонял в свое время в 1975 году. Кстати, 9 ноября это случилось. Помнишь, БПК он упер, и как раз потому БПК нанесли удар, и в общем-то авиационный удар все и решил. То есть прекратил, в общем-то, этот угон БПК Сторожевой. И Саблина потом расстреляли, а Том Кленсин и создал свою охоту за Красным Октябрем. Да. Ну, может быть не по этому поводу, может быть что-то другое Тома Клэнси, конечно, так сказать, сподвигло. И поэтому для нас совершенно непонятная ситуация, что происходит. Почему Северный флот в Питере, почему Балтийский флот ушел 9 мая. В никуда К 9 мая в никуда, а командование Балтийского флота при этом никуда не ушло, а был в Калининграде. И командующий, и тот дяденька-адмирал, который э, с четыре раза присягу принимал. Кстати, я вот фотку... Этого Сергея Елисеева, который там четыре раза присягу принимал. Он там э, советскую, украинскую, крымскую и российскую. И я вот посмотрел фотку и удивился, как же он похож на всех этих ребят путинских. На Бастрыкина, на Золотого, на самого Путина. У них там какая-то специальная фабрика, что ли, где их там делали на специальной фабрике. То есть, таких вот кренделей. Архитип. Архитип. Архитип. Но архетип-то все-таки имеет отношение к голове, а не к телу. Хотя, кто ее знает, может быть, если вспомнить старика Ламбразо, да, то типы преступников, в общем-то, это, это тема. Да. Тип преступника – это тема. Пришла дополнительная информация по поводу Екатеринбурга и насчет суда над Леной Пареей. Завтра он будет в 11 часов адресу пехотинцев, улица Пехотинцев 23, строение без строений. просто Пехотинцев 23. Судить ее будут по статье 19.3. Впереди еще два суда в разных районах. Так что вот к 11 часам по адресу Пехотинцев 23 приходите. Кто, да. кто находится в Екатеринбурге поддержать Леону Пари. Да, и кстати, вот когда парад в Калининграде был 9 мая, то есть это вот нам напомнил наш товарищ один, что это была первая аномальная, первая аномальная погода, потому что 9 мая была метель, люди шли под снегом, там, маршировали, то есть это вот, да, то есть все эти метели и проблемы там всякие с погодой начались именно оттуда, так что... Хотелось бы больше информации получить, но как-то вот на ту почту, которую завтра мы зарегистрируем, потому что мы знаем, в общем, многие вещи, да, но хотели бы подтверждения от наших товарищей с Балтийского флота. За второй квартал 2017 года промышленность сдала военным 60 калибров. Да, калибры это ракеты крылатые, ну это, то есть... Представляете, раньше, когда счет, ну при совке, да, счет шел на десятки тысяч, не на тысячи, на десятки тысяч, это были не какие-то там крылатые ракеты, это были баллистические ракеты, всякие сатаны там кого только не было да, и такие сяки и никто и, и собственно это не считал, а тут вдруг информация о том, что Шойгу заявил во втором квартале армия получила больше 900 единиц вооружения, я сразу подумал, что речь идет не только о новом вооружении и не ошибся, когда стал искать выяснил, что 600 новых и 300 отремонтированных образцов. И вот когда он говорит о самолетах, вертолетах там и так далее, это речь идет о отремонтированных образцах в основном. Когда он говорит про 600 крылатых ракет, калибр, ну не знаю, там ремонтировали или нет, сразу вспоминается один охранник, у нас был очень в начале 90-х, лесопилку охранял его там сильно не взлюбили потому что он такой правильный был и самое главное что он столером всю жизнь работал он под 40 лет он был очень крепкий всю жизнь занимался боевыми искусствами и такой в медитативном состоянии находился но воровать не давал никому и его эти которые там пилили дровать они спрашивают а ты столером работал он говорит да а ты хоть гробы-то делал у него колоссальное чувство юмора было. Прям... Ни разу он не улыбнулся, но шутил очень крепко. И он сказал он так. Он сказал, гробов не делал, врать не буду. Но ремонтировать приходилось. Вот так я не знаю насчет «Калибра». Может быть, они там берут, которые остались в Сирии, тоже их ремонтируют. Я не знаю. Ну, в общем-то... Не, не, не сильно большие цифры не очень большие и при этом когда он говорит про стрелковое оружие да то тут возникает такой такой вопрос то есть образцов-то вот он назвал там один самолет 6 вертолетов 60 крылатых ракет и все а остальное что это автоматы ну, потому что идет вот про это речь и про стрелковое оружие. И непонятно вообще, ну, если он э, туда же и стрелковое оружие еще впихивает, то вообще получается очень смешная цифра. Очень смешная. Но она, вот два рейдовых катера, тяжелый плавучий причал. В общем, молодцы, наделали столько всего и отремонтировали. Гробов отремонтировали в море. Слав, Слав, вот в чате вам тут вопрос задают по поводу оппозиции. Валерий Игоревич хочет очень узнать, что вот он пишет, что думаю, все ясно, но почему оппозиция не объединяется и не действует легально? Мальцев, Глазев, Навальный, Новиков. Считает Валерий Игоревич, что всех передавят по одному? Вот а да, Глазев, разве оппозиция? Помощник президента там по вопросам экономики это оппозиция для меня что-то новенькое вообще Я... да это и что значит не объединяемся те кто действует против Путина так назовем бочку катят на волу да те все вместе мы вместе катим эту бочку не ну бывает там какие-то исключения среди нас которые там как собаки кусают рядом Катящего эту бочку, да, ну, мы либо не обращаем на них внимания, либо исторгаем из своей среды и все. Такие тоже бывают, ну, что ж, не без этого. В семье не без урода, как говорится, то есть, мы не против объединяться. Ради Бога, мы открыты к объединению, давайте, вставайте вместе с нами, давайте режим, режим это пультировать и возвращать сюда конституционный режим, ту конституцию, которая у нас есть пока. Мы за это, если вы помните, в прошлом году проголосовали за то, что первым актом, который мы, так сказать, совершим и фактически, и формально, это то есть, возьмем за основу действующую конституцию Российской Федерации. И на базе этого попробуем построить нормальное общество, да? конечно, которое будет реформироваться соответствующим образом очень быстро, потому что Конституция написана в 90-е годы, и мы пережили путинский режим, который и мог эту Конституцию извращать как угодно, и мы видим много слабых мест в ней для в общем, человеческой свободы, поэтому, конечно... Четыре батальона военной полиции работают в зонах деэскалации в да, в Сирии. Это Шойгу сказал. Четыре батальона работают. Ну, нормально, пусть работают. Не будем даже это комментировать. Он еще Шойгу назвал, не назвал, а сказал, что ряд государств наращивает военное присутствие в границе России. Интерес какие. Причем еще добавил он, что, значит, расценивает действия РФ на Ближнем Востоке и за Кавказском регионе как угрозу. Про кого он говорил? Кто наращивает военное присутствие границ России? Турция? Нет, они в засос с Эрдоганом. Азербайджан? Ну... Я не слышал, чтобы он к дагестанской границе подогнал кого-то, а, или там в Каспийском море какую-то особую флотилию завел, да? ну и так далее. То есть, кто вот это непонятное государство, которое наращивает на границах военное присутствие? Или он имеет в виду поляков, которым прислали батальон НАТО, или литовцев? с эстонцами, которым там несколько абрамсов прислали. четкое военное присутствие? О чем вообще идет речь? Вот это для меня очень странно. Я, я так и не понял, о чем речь. Я пытался проанализировать. Может он Украину имеет в виду? И вообще кто кого защищает? Ну да, да, да. Насколько выступил за право женщин призываться в армию? Вообще-то у женщин есть право э, по контракту служить в армии. И всегда, в общем-то, такое право и в советский период был. То есть и воль наемных было, и аттестованных сколько угодно. Если она имеет в виду право по призыву, то я не думаю, что девочки очень обрадуются, если им скажут, что после школы их будут призывать в армию. Служба по призыву... Ну, наверное, она, вот, мы все время спорим, нужна нам служба, вообще служба по призыву. Ну, может быть, чисто теоретически только, чтобы а, как-то, ну, показать такое, что мы все вот вместе там туда-сюда. А большая армия нам не нужна, то есть у нас, может быть, армия гораздо меньше, чем желающих-то в ней служить. То есть, поэтому бессмысленно призывать людей, а да, можно только призыв поставить как формальную э -э, такую вещь, такая рудиментарная, ну, вроде я там меня призвали, да, но не хочешь, не ходи, там, свет места пуст не бывает, вот так, то есть даже теперь-то я понимаю, вот при этой и, и путинской ужасной ситуации проблем с набором нет, потому что, мы там два с половиной инвалида набрать, что это это как-то раньше называлось призыв на добровольных началах. Ну да, наверное, конечно. Поэтому Москалькова я не знаю, что она просто. и надо что-то говорить. Я так понимаю, что она куда-то начала стремиться, что-то пиариться. Или кто-то ее начал пиарить. И вот она каждый день что-нибудь выдает новое, причем такое, что уже это зашкаливает. Скоро это она окажется рядом с. Жириновским, а потом, может быть, и дальше, даже к Петросяну ближе подойдет. И она же не, недавно выступила за либеризацию закон. Законодательство. Законодательство о забастовках. Да, да, да. Представляешь, то есть а, интересно, а кто мешает это сделать? Кто мешает? Законодательство о забастовках в таком виде, в котором оно есть, появилось при Путине. При Ельцине можно было бастовать сколько хочешь, где хочешь. Потом нужно было согласовывать, потом нельзя стало диспетчером, там, железнодорожником, там, и так далее, и так далее. А начинали это, в общем mm -hmm. достаточно а, с либеральных а, позиций. То есть, можно митинги проводить где хочешь, когда хочешь, хоть ночью, твои дела, да, можешь Выставать Когда хочешь и где хочешь А потом потихонечку знаешь, Закручивать гайки И в общем-то Сейчас вот до лайков Вот вчерашний у нас Закручивание лайков да? Дошли до закручивания лайков Медведев заявил Что граждан нужно мотивировать Вести здоровый образ жизни с детства ну, какой молодец. Да, там фотографию распространяют все время. Сегодня целый день. Мне очень она понравилась. Я не видел эту фотку. Сейчас она где-то. Господи. Очень хорошая фотография. Так. Вот. Вот она нашел. О, как выглядит. Вот он. Ведущий. Здоровый образ жизни с детства. Товарищ такой. присутствует. Очень хорошо это выглядит вот. И когда смотришь На такие фотки думаешь Какое счастье, что я не пью да? вот. Не сделал привычки Так вот Медведев Я так понимаю Говорил о медицине И вспомнил Что россиян нужно С детства Оздоравливать ну, потому что ни на какую медицину он точно не рассчитывает. По крайней мере, при, при своем, так сказать, и путинском правлении. Поэтому он говорит, давайте с детства их оздоравливать. Какая нафиг медицина? А разговор шел о медицине. Поэтому главное... не, как... не болеете, мы все да, лечить вас не сможем. Я понимаю, что когда а, Суворов Александр Васильевич такой писал... да а, «В науке побеждать», что русскому солдату в лазарете смерть. Помнишь, что он говорил, что травушки-муравушки помогут и так далее. Ну, найдите цитату, она там есть. И там когда... Ему надо было прямо процитировать Суворова, который говорил, «Коль солдат заболел, лунтеру палочки». Почему солдата не жалеешь? И солдату палочки. Зачем себя не жалел? Вот понимаешь, да, что, если такой вариант Медведева устраивает, да, то и врачей не нужно. А нафиг они нужны? Может быть, там, как вот Рошаль недавно написал, а, мне очень понравилось, что один врач он говорит, если дело в деньгах, то можно одного вообще врача на всю Россию иметь, и все. Денег на него хватит. Вячеслав а, Сафин а, пишет. Дядь Слава, какая будет функция у комендантов? Стоит ли туда вступать с уважением? Может быть, он имеет в виду... Ну да, да, те, да. Естественно. Да. Координаторы, конечно. Координирующие функции. Конечно, если вы чувствуете в себе силы, то обязательно. То есть, если вы можете быть координатором, руководителем, командиром, полевым командиром, то нужно. Не, не, не можно, а нужно. И вот Мизулина предложил провести всероссийское родительское собрание. А вот мы тут уже проводим. Вот если Я забыл показать фотографии с Манежки. Вот фотографии с Манежки. Это Окупай, Манежка. Вот, вот фотографии с Манежки. Так, так что мы проводим уже родительские собрания. Почему это в том числе и родительское собрание? Ну, потому что это разговор о будущем. Какое, о чем вообще? Вот Мизулина говорит о всякой разной показухе, что нужно собрать там всех сенаторов, депутатов, там каких-то хренов, там с горы магнитной, с местного самоуправления. То есть такой сталинский. Такой вариант Верховного Совета, да, когда там выйти должна она, Мизулина, такая Морецкая, помнишь из фильма «Член правительства», вот, встаю я перед вами, да, там, э, папами пуганная, мужем битая, живучая, да, такая Мизулина, вот такую вот херню она выйдет, скажет, все поаплодируют, скажут, ура, и чё? Какие вопросы образования такой Кагал решит, такой вот хурал, который собрали отовсюду. Что они решат? И вот какая-то комиссия будет собирать предложения, и потом эти предложения будет обсуждать. Мизуль, ну, предложение миллион. Но главное есть одно предложение. Идите нахер. Вот соберитесь всем этой шоболой все, и ее отсюда туда, в Бельгию, к своим внукам езжай там. Все, пора. А глава ЦИК РФ рассказала о беспрецедентных изменениях по повышению прозрачности выборов. О, да. Эл Панфилова рассказал. Ну, потому что они сильно очень все зассали, что никакие выборы уже никого не устраивают, и, и как бы развод, на разводку на это никто не попадается. Даже шнур, в который... Там Наезжал на Шевчука, да, и я там как-то высказывался негативно про него, за что извиняюсь, высказался, что какие нахер там, кто там за Путина. Мы вчера слышали, он очень весело говорил по поводу того, что он не знает ни одного, кто за Путина, и тут нет за Путина. Поэтому, конечно, они должны рассказывать о том, что будут видеокамеры, там будет все идеально на выборах. Но выборов не будет, Эл, не будет никаких выборов. Все, конечно, идеально будет, но без выбора. Владимир Путин в скором времени посетит Челябинск. О, какая прелесть. А сейчас он посетил, ну или посетит, вернее, в Финляндию. А туда уже прибыл самолет с едой и 200 чиновников приехали. Вот даже фотография самолет с едой есть. Где он тут? Господи. Вот он. Так вот он выглядит. Стоит такой самолет с едой. Как Маодзедун, прям Путин. Это Маодзэдун, когда ездил по Советскому Союзу, он брал с собой два вагона. В одном, значит, кухня была, ну, дополнительно к своему поезду, где там делали китайские блюда, потому что он другие не ел, он ненавидел их. А целый вагон это как раз запас еды, чтобы хватило. И он питался только этим. Поэтому Путин я. Понимаю, так тоже это есть. Кто э, видел какие-то празднества, путинские, знает, как бегает куча халдеев. У них блюда накрытые этими э, пленкой и опечатанное. Все опечатанное пленкой вот этой э, ну, как пищевой. Это, ну да, пищевой, все замотанное. Вот эти халдеи, такие правильные, которые там ничего туда не засунут, они бегают там под надзором. То есть один несет, а другой там за ним смотрит ФСОшник. Это очень интересно, конечно, выглядит. Поэтому не того они боятся, конечно. А вот. Карагозин сочинил любовную песню про Ленку, голую коленку. Ну, я не знаю, конечно, насчет... Я достаточно уважительно относился к Карагозину, пока он не спелся с Путиным и не стал служить откровенному злу, да. И, ну что, это хорошее начало, после революции он сможет обогатить тюремный фольклор, я думаю, по полной, то есть можно уже начинать будет там, петь какие-то там, Она а черная черной скамье, на скамье подсудимых его вот доченька Нина и какой-то жигант. Ну и так далее. В общем, я думаю, что там нормально пригодится. Мы не будем запрещать в тюрьмах там местах лишения свободы какие-то музыкальные инструменты, какие-то группы там фольклорные, как в фильме в этом Подовлатово, господи, про Ленина, где Сухоруков Ленин Ленина играет Комедия строгого режима, да, комедия строгого режима очень замечательный фильм, так что пусть там можно, может быть, комедии какие-то ставить, там трагедии. Запросто. Минобороны науки впервые, впервые потребовал от ВУЗа вернуть средства в правительственные программы. Да, вот впервые, говорит, впервые, потому что, то ли, потому что там гражданин США, который так и не приехал, то есть деньги дали на реализацию, он так и не приехал. То ли потому, что не откатили, то ли еще по какой-то причине. Ну, в общем, три, я так думаю, каких-то причин. Три причины. То есть, либо это гражданин США, который там, я как уже сказал, не приехал, либо не откатили, либо сверху команда прошла. Хотя две первые, они не исключают команду сверху. Потому что мы знаем, что сейчас... Начали с селян, которым раздавали гранты, а потом сказали, не, вы там неправильно их израсходовали, дайте назад. А теперь, в общем-то, и у всех остальных пытаются отнять то, что дали. И, в общем, команда такая придумывать предлоги, при помощи которых можно забрать деньги, люди сидеть не хотят, поэтому отдают, в общем-то, свое. ТАСС заявил. Что... Гранты, да, гранты. ЦБр а тут, тут, тут это, извини, тут это называется не просто грант, тут это называется, ой, господи, мегагрант, мегагрант, да, вот как мегагрант. Следующий будет гипер, гипер, супер. гипер мега, супер. Да. Тас заявил, ЦБ внес в черный список более 6500 российских банкиров. Да, представляешь, я вот написал в Твиттере, Центральный банк, ага, воры и жулики внесли других воров и жуликов в черный список воров и жуликов. О, как видишь. Но о чем говорит список из банкиров, которым шли с половиной тысяч воров и жуликов? А? О том, что вся банковская система это система воров и жуликов. Правильно? Ну, То есть всем, кто организовал эту систему, надо расходиться. Если составить списки, то в любой отрасли сказать, народного хозяйства, ну, возвращаясь к языку коммунистов, да, в любой отрасли вот такие же цифры. То есть цифры запредельные воров и жуликов. То есть, когда мы говорим, что там на каком-то заводе работают люди, которые придумывают какую-то ракету, да, потом туда выделяют средства, тут же а руководители оттуда убирают и, и встают менеджеры, которые начинают эти средства делить. Да. Вот какой бы отрасли это не касалось. То есть есть у них такая очень большая группа, которая исчисляется сотнями тысяч менеджеров, вот таких, которые пилят и знают, как это распиливать, раздавать и так далее. Но менеджеры в этом виноваты. В этом виновата система, которую построил Путин. Дом, который построил Джек. Вот этот Джек построил такой херовый дом, что, наверное, надо ну, как-то разобраться, перебрать этот дом, да, перестроить его. Но самое главное, Джека из этого дома катапультировать надо для начала, а то он засел очень крепко. Это, знаете, даже наверное, похоже на какую-то эпидемию, как вот кража зависимости. Угу. Человек один раз попробовал, он остановиться не может, а других заражает, да. и они идут тем же путем, не останавливаясь. Москва. Нет, зачем ты не читаю? Дело экс-главы развития Алисина Любаева, обвиняемого в получении взятки в размере двух миллионов долларов США, передан в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Да, видишь, такая интересная ситуация получилась. То есть у них министры воры, у них банкиры воры, у них менты воры, ФСБшники воры и так далее. Назовите, кто у вас не вор, следователи воры, назовите, кто вот любую, даже ФСОшников они посадили. Даже ФСОшников посадили, которые рядом с Путиным, который Путину очередной дворец строили, они их схватили. Почему? Потому что денег мало было бы много, они глаза закрыли, сказали, ну иначе выгнали просто там, ну, как-то они там не поделились, не то сделали. Все воры из этих. Ну, как такая система может существовать? И на что вообще они рассчитывают, когда говорят, мы там будем бороться с коррупцией? Ну, как, я как, говорю, как та злая собака, сами себе яйца откусить. Как вы будете бороться с коррупцией, когда вы есть коррупция в самой херовой ее форме? Да? Абсолютное беззаконие. Вы не просто коррупция, вы беззаконие. Абсолютное беззаконие. Вы бандиты. Как, с кем вы будете бороться? С кем могут бороться бандиты? С кем борются бандиты? Либо с другими бандитами, либо с приличными гражданами. Ну, нам-то нахрен это надо? Ну, вы сказать, мы победим других бандитов. Нахуй, пошли. Идите в жопу. Я извиняюсь. Ну, просто это, это вообще уже через край. Просто, просто через край. И когда они там такие, и такими, знаешь... Голосами проповедуют что-то. Вот эти суки нам проповедуют, как нам жить. Вот эти твари, представляешь, поганые. Из той же истории, что поставщик машин для Генпрокуратуры оказался партнером сына Чайки. Да, видишь, вот тоже. Вот кому? Кому надо, вот Дмитрий Гудков написал, кому обращаться? По этому вопросу: к прокурору, к чайке обращаться. О чем речь-то вообще? То есть, даже обратиться некому в замкнутый круг. Но этот замкнутый круг, это как раз та самая змея, которая сама себя жрет. Которая кусает себя за хвост. Они пожирают сами себя. Эти твари. Комиссия Совета Судей Краснодарского краевого суда направит запрос в университет Белиси. Да, это вообще потрясающая вещь. 17 числа обнаружилось, что у этой Халёвой, которая там за 2 миллиона дочери свадьбу долларов сделала, оказывается, диплома не было. Она, да, там обнаружилась. Э -э, Тбилисский университет ответил, что она там никогда в жизни не училась. Вроде бы она в 1991 закончила. А потом еще она закончила один раз такой же юридический, только в России, только уже в 2000-м. Вопрос нафига. Понимаешь, Человек работал долгое время без надлежащих документов, отправлял правосудие. Можете себе представить, вообще офигеть не встать. И понятно, что такой человек будет, что хочешь делать и как хочешь. То есть, Но самое смешное, что вот комиссия, совет судей сейчас рассуждает, отправлять запрос или не отправлять. Там другое государство. Его надо правильно, говорят, сформулировать этот запрос. Артисты. Эх, и артисты. Сеть взорвало открытое письмо Иосифу Кабзону от «Хама-2». Да, я вообще, вот очень мне понравилось про про прочитать, что ли, вот я прям прочитаю какие-то вещи. Уважаемый всегда Давыдович, вот пишу вам депутату, народному артисту и прочее, прочее, я простой российский провинциал. Или, как вы изволили выразиться, хам. Ну, Кобзон назвал хамами всех тех, кто спрашивает у этой э, тетки, откуда 2 миллиона на дочку, на свадьбу, долларов. Да, у судьи, у зампредседателя областного суда. Ведь это же вы сказали, что интересоваться, откуда у российской судьи 2 миллиона долларов США хамство. Вы. Так вот, позвольте с вами не согласиться и прочитать вам маленькую лекцию по этике. Видите ли, Иосиф Давыдович, хамство это тогда судья, получающий, получающий зарплату за счет налогоплательщика, то есть по вашему хама позволяет себе платить за свадьбу дочери 120 миллионов российских рублей при средней зарплате в стране 20 тысяч хамство господин Капзон это когда депутат Госдумы когда депутат Госдумы получающий зарплату за счет все того же хама позволяет себе хамить избирателю хамство старый вы лысый пидор. Это когда всю жизнь сидящий на шее у хама ублюдок лечится за счет хама в лучших заграничных клиниках, насрав на то, что в его стране тупо не хватает квалифицированных врачей. Я мог рассказать вам о хамстве и дальше, но с тобой бессовестным разговаривать. Живи, не кашляй. Спешу откланяться, Сергей Лунин, для вас хам с великим удовольствием. Сережа Лунин, респект от нас прям полный, полный, так сказать, совпадение мыслей, полное совпадение мыслей. Сергей Лунин, я думаю, сорвал сегодня аплодисменты в нашей передаче 100%. давайте ему поаплодируем. Так, и вот Горсовет Славянска тоже, как и Сережа Лунин думает, наверное, лишил Кобзона звания почетного гражданина города. Вот так, представляешь, какая прелесть. Киев передал, э, прервал подачу электроэнергии в ДНР, а до этого ВЛНР прерывал подачу, и теперь электроэнергия идет из России. Ну, я думаю, что Захарченко и Плотницкий очень обрадовались этому событию. А знаешь, Почему? Потому что в России можно деньги не отдавать. В Киев-то там не заболучится, приходится платить. А сюда можно сказать, ну, у нас тяжелое положение, там, энергию на халяву дайте, там все будет нормально. А денежки, которые собираются с граждан, можно поделить. Поэтому тут очень... Да, вот тут люди написали, что нравится. Мысли у всех одни в этом направлении. Да. А вот суд Лондона обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость еврооблигаций на 3 миллиарда долларов. Ну да, то есть очень, очень четко там как бы защищают право частной собственности на всех, на всех этапах. За денежку там задушат, ты видишь. При этом понятно, что 3 миллиарда, которые получил Янукович, они точно на Украине не задержались. Может быть, уехали в тех самых машинах, про которые мы много слышали, которые ехали через границу, да? говорят, битком набитые деньгами. То есть, это, возможно, был, был такой вариант обналички. Ну, Янукович сейчас не бедствует. Хотя вот суд Киева обязал СБУ возбудить дело о госизмене Порошенко. Да. Это интересная тема, то есть формальный повод есть, формальный повод то, что принадлежащая Порошенко, Порошенко фабрика Рошен своими налогами и всем остальным, то есть поддерживала войну на Украине. Да? И поэтому формально есть повод обратиться за разбирательством в следственные органы и через суд удалось возбудить дело. Ну не возбудить, а обязать СБУ возбудить дело. Пока только обязать. Посмотрим, какое решение будет принято СБУ. Но это само по себе интересно. То есть там такой замес начинается на Украине очень сильный. Вот как раз мы дошли до главного, что Саакашвили лишили украинского гражданства. Я думаю, что еще пока понимание, лишили его или нет, нет. Я так понимаю, что миграционные службы пытаются это сделать. Кто-то пытается этому воспрепятствовать, потому что ну, Порошенко не, не, не зря на днях ездил да, в Грузию. Какие-то вопросы он порешал. После этого миграционные службы начинают действовать. Говорят, что Саакашвили не ту информацию дал при получении гражданства. Депутаты Рады заявили о том, что он лишен гражданства. А вот спикер миграционной службы, это сообщение 18.21, опроверг информацию о лишении Саакашвили гражданства. То есть какие-то вмешались другие силы, которые говорят нет-нет. И штаб Саакашвили, говорят, никто ничего не лишал. То есть еще нет понимания того, что произошло это или нет вот и Верное. не не это, это уже через час после того сообщения сообщение что все-таки миграционная служба официально подтвердила что лишила что говорит о том что была очень сильная битва но давайте подождем несколько дней когда это решение в общем-то, либо обжалуют, либо оно вступит, так сказать, в законную силу. Я так понимаю, что оно немедленно должно после его а, оглашения вступать, но после подписания, да? но а, документ никто не видел пока. Как увидят документ, он будет как-то опубликован, или как они его покажут, или они его пришлют с Акаши, или по почте. Ну, как-то... Этот документ должен быть каким-то образом обнародован. То есть на Саакашвили там сильно насалил. Не, ну безусловно. То есть очень большая опасность для власти от Сакашвили. Скоро выборы. Саакашвили может в них принять участие. И я думаю, очень серьезную, серьезную поддержку найдет. А вот жуткие подробности взрыва в Киеве. Погибшая женщина предвидела свою смерть. Ну да. Произошел взрыв, мощный взрыв в Киеве. Развалило второй и первые этажи многоквартирного дома. И говорят, что женщина, которая погибла, 67-летняя, за день до этого ходила по всем соседям и говорила, что она завтра умрет. Я так понимаю, что это не она взорвала. Это просто несчастный случай. Я в жизни сталкивался с такой же ситуацией, когда один из моих соседей всем сидел на лавочке и рассказывал, что он сегодня умрет. И действительно он умер. То есть он совсем прощался, ходил, не было никаких в общем оснований думать, что он умрет, но он умер. Поэтому для меня это знакомо. А вот фото Николаса Кейджа в казахском костюме бурную реакцию вызвало пользователей сети. Я вначале посмотрел и подумал, что это фейк, но потому что настолько нелепо на Николасе Кейджа сидит... Э -э -э. Ой, это не то. Это вот я фотосессию как раз показал. Это, это не Николс Кейдж, да. Это я покажу дальше. Вот Николс Кейдж, ну настолько нелепо на нем сидит казахский национальный костюм, что я подумал, что это ну, фейковая какая-то вещь. То есть в фотошопе ему шапочку прилепили, оказалось, а нет. Оказалось, что у него действительно такой костюмчик, и вот пошли всякие фотожабы, ну такие смешные, я прям не знаю, я решил всем показать, вот, вот ну, я говорю, вот сблизи вообще кажется, что это фейковый такой вариант. Вот мне очень понравился. Сейчас я все покажу, не спеша так. Угу. Есть, да, вот прям, смотрите, на шапке как будто как, как, как будто вырезали лицо и вставили под шапку, да. Вот, вот такая вот картинка, да, там всякие супергерои. И Николс Кетч в казахском национальном костюме, такой барат. Вариант барата, да. Бората, да. Вот. вот это вот, конечно, самое смешное. <смех> не ждали. Но что бы ты ни сделал, кого бы ты не включил в картину Репина, не ждали, это будет э, очень смешно. <смех> То есть любой, любой вариант очень смешной. <смех> Ладно, Саша Борода Ковина, его не дают по Да, вот тоже такой, такой э, Холодное такое время, да. Так, стой, подожди, сейчас я еще вот, ну, вот это вот самое лучшее, на мой взгляд. То есть тут даже нет Николаса Кейджа, просто пираты Карибского моря смотрят говорят, блин, а это кто? Это Николас Кейдж в такой одежке, да? Да, это я уже показывал. Может, а так... вот наш зритель э Мификасий э в чате э такое предложение выдвигает, Вячеслав, Предлагаю выдавать ревкоины за видеоролики снятых преступлений да. властей, полицейских да. других активистов. Отлично знать своих героев. И за, за операторскую работу в горячих точках надо поощрять. Значит, это везде надо развесить в, в качестве в качестве ну, сообщений. Я не знаю. Чтобы это в описании можно это повесить. Везде, что да. Это очень хорошо. Такие вот там ценные фотографии, ценные съемка, какие-то демотиваторы и так далее. Да вообще любая работа, любая работа. Мы говорили об этом, что как, должна награждаться и поощряться. И забыли про это. То есть, вот видишь. Нужно это да, делать немедленно. Помню, но, но да, как-то, как может быть, я не знаю, посоветуемся сегодня, то ли сайт, ты пометь прям для себя сейчас, чтобы мы потом забудем просто, что либо сайт под это сделать отдельный, либо в Твиттере как-то это использовать. Так, и вот... Президент Монголии дал 49 суток владельцам офшорных счетов, вот, если они, чтобы они вернули деньги. Причем 49 счетов и 49 жителей страны имеют такие счета, представляешь? То есть, не густо, да? И он им дал время, чтобы они вернули деньги. Ну, что такое, 49 за 49 дней, ну, а если... А если не верно, тогда чего, да? Тогда ничего, наверное. Потому что Путин уже, вы помните, давал время. А тут, конечно, не 49, а гораздо больше. И представляешь, как вот те 49, которые там ломанули бабки с Монголией, и они смотрят на Россию и видят, что здесь тысячи, тысячи уворовали. И они, знаешь, как говорят... Чего они говорят, а? Они говорят, ахуин. А знаешь, почему ахуин они говорят? Потому что по-монгольски ахуин – это Россия. Россия, если ты возьмешь Google переводчик, любой переводчик, напишешь Россия, по-монгольски все тебе напишут ахуин. Вот так, понимаешь, звучит название России по-монгольски. Именно так они говорят, когда смотрят, как тут разворовывают все миллиарды. Именно так, что надо, наверное, сегодня передачу так, так назвать. Монгольская карма названия. Да. да. Еврокомиссия не намерена штрафовать Siemens за, отправлен... за отправленные в Крым турбины. Ну, понятно. Сименс прикинулся дураками. там Сказали, а мы не знали. Мы думали, что это для Тамани турбины. Что там надо много турбин. Очень много. А мы не знали, что это в Крым. И, видишь, они там написали всякие письма ябедные, да, там, и всех, что они там, в суд обращаются и негодуют по этому поводу. Я убежден, что они прекрасно все знали. Наш соратник из Калининграда пишет о помощи девочке 23 года, у нее случилась беда, инсульт, просит помочь есть подробности на страничке ВКонтакте его. Не ну, надо связаться. У нас, тем более в Калининграде, есть люди. Нужно обязательно помощь какую-то оказать, в том числе и материальную. Да, есть э, реквизиты карты э, Альфа-Банка. Мы тогда обязательно все узнаем и найдем возможность ее выложить. Вот пишет Н не Ахуин, а Ахуин. А а По Ахуин. Россия. Что такое? Ну да, охуин. О чем? Вы сомневались? Вы думали, я наврал, что ли? С какой стати? Да. Евросоюз скорректировал формулировки в обосновании санкций против Аркадия Ротенберга. Не этого просили от Евросоюза. Просили отменить санкции. Они скорректировали. И знаешь, что там был написан, Давний знаком президент Путина, его бывший спаринг партнер под «Зюдо». А в новой формулировке известный российский бизнесмен, который имеет тесные личные связи с президентом Путиным. Ну, то есть, пошли немножко на поводу, чтобы так показать, что ну, все-таки бизнесмен, а не просто путинский дружок, который там ездил на сраной шестерке или тройки, да, а теперь главный миллиардер. А в Конгрессе США приняли законопроект о санкциях против России. Да. да. Ну что Да, это понятно было, что это будет. Там не только и против Ирана, и против Северной Кореи. И, кстати, надо сказать, что документы, которые э -э подписаны, там больше страничек, больше всех вместе взятых страничек про Россию, не про Иран, Корею и террористов. Представляешь, что все террористы Иран и Корея. Они меньше, чем про Россию. про Россию. 90 страниц, да, про всех остальных там гораздо меньше. Вот Кремль назвал весьма печальным принятие проекта антироссийских санкций. Да, и Косачев тут отметился, да, Константин, он призвал подготовить болезненный ответ на новые санкции. И сразу я, я думаю, Константин Косачев в детстве, в юности, да, очень любил смотреть про Буратино. Фильм, помнишь, когда там Карабас-Барабас говорит, считаю до трех. И как дым больно. Вот так он предложил тоже там подождать сосредоточиться. И как дочь больно. Интересно, каким образом. Вот Орешкин, например, нам заявил, это Максим Орешкин. Напоминаю, что это министр экономического развития, который... И это не тот, который сел, министр экономического развития, а тот, который еще не сел, министр экономического развития. Да? Вот. Ладно. Вот. И он... Этот... Мне тут написали... Я не могу, хочу просмеяться, мне написали... Народ России, то есть по-монгольски должен называться охуяне. Ну, если Россия охуен, да, то народ охуянен. Я себя не сказал, я прикалывался внутренний, и мы дальше не могли продолжать. Поэтому я думаю, вот Максим Орешкин. Считают, что санкции больше повлияют на Трампа, чем на экономику России. А знаешь, почему он так считает? Может он надеется напугать Трампа чем-то? Не, он вообще, он не для Трампа говорит, он для Путина. Он не Трампа надеется напугать, а Путин задобрить. Он видит, как Уликаев сидит под домашним арестом. Ну нафиг ему то же самое нужно. И он говорит: я тут хороший, я даже вон что могу сказать. Смотрите, ля-ля-ля-ля-ля и так далее. То есть, нормально, он, в общем-то, сказанул, сказанул, и в Госдуме прокомментировали расширение антироссийских санкций. Безусловно, расширение подрывает возможность восстановления российско-американских отношений. А Кто-то предлагал отношения восстанавливать. То есть, они говорят, не, мы вот к вам теперь больше ходить не будем. Мы к вам ходили, ходили, а теперь больше ходить не будем. Не ходите. Да? <laughs> да, да, да. Вот. США назвали демаршем возможной ответной меры РФ на арест дипсобственности. Да, и при, они заявили о том, что как бы сразу... А, вот в случае принятия России мер в связи с арестом российской дипсобственности в США... Будет э, США будет реагировать э, на них как на отдельный димаш, то есть как тот димаш, который не имеет отношения к акту США, то есть и соответственно за которым последуют естественные действия. То есть они говорят, если вот вы как бы зеркально что-то устроите, ну тогда будет вам не зеркально уже. Интересно. Посмотреть события развиваются очень весело. После встречи с Трампом, там, ля-ля, там, тополя, встречались в сортире, там, и, и тут все как-то вот так изменилось. А посольство проверяет данные о саженном самолете в США россиянине? Да, вот этот россиянин заявил, что его высадили, потому что россияне-оккупанты, якобы там пассажир сказал, пассажир сказал, что не будет рядом с оккупантом сидеть, потому что там Крым отобрали и поэтому его высадили. Но я сразу понял, что что-то это не то и стал искать информацию. Но я думал грешным делом, что россиянин был в жопу пьяный, всех достал, его выкинули. Оказалось, нет, он не был пьяный, но просто он... Э в самолете уже закрывали дверь, и он так его и уже закрыли, вернее, он начал открыл ее, сигнализацию эту нарушил. В общем-то, там что-то пробивался. и ну, Нужно больше информации. Я так понимаю, что авиакомпания Дельта не знает, где Крым находится, и никого бы из-за этого не высадил по той простой причине, что они туда и в Крым не летают. И поэтому, а куда они не летают, они не знают, где это находится. Ну, так Дельта устроена, понимаешь? Так вообще в Америке все устроено. Если им это не нужно, они даже и не знают. И не парятся из-за этого. А авиакомпания Дельта, это самая крупная авиакомпания, да? После того, как скушали Панам, в общем-то, все э, упали Дельте э, рейсы, в том числе, которые выполняла авиакомпания Панам. Сейчас Дельта... Летает даже в Австралию. Они единственная американская компания, которая в Австралию летает. Поэтому раньше они на Дугласах, на DC-10 летали. Э, таких ужасных. Всегда меня этот самолет пугал. А сейчас они на хороших самолетах летают. Рисунок Дональда <как> выставлен на торги за 9000 долларов. Да, и вот рисунок надо посмотреть. Так, где он тут у вас был. Так, так, так, так. Вот он, этот рисунок. Ну, тут, я так понимаю, говорят, самый большой э, Трамп, значит, этот невоскреб Трампа, а все остальное это э, другие невоскрепа. На самом деле, это факи. Вот если присмотреться, это типичные факи такие. такие. И, конечно, здесь разбираться психологом в этом я далек от мысли но путину стоит вот на это посмотреть потому что здесь как бы ответ на многие на многие вопросы да как, как помнишь это в песне там в частушке когда говорит там про муравья который имел верблюда. я сказал ему нахал а он мне помахал то вот это вот как раз про Трампа да? который Который машет, машет вот так. И тут вот я посмотрел, огромное количество психологов написали комментарии. И, в общем-то, значит, пишут, что изображение башен это символ эгоцентризма, Да, и, и так далее, в общем-то. Ну, не знаю, тут насчет башен, то есть свой... Небоскреб он изобразил самым толстым. Не самым высоким, а самым толстым. Так что на это психологи не обратили внимания. И я думаю, что пусть они это разбирают, но вообще это весело. А во время выступления Трампа в Агаре мужчина развернул флаг СССР. Круто. Молодец мужчина. представляешь, как Нет, мой товарищ, очень, очень большой наш друг. Вчера мы ему позвонили. И он мне рассказал историю, как э, к нему приехал сын ее друга и сын из Канады. А сам он живет в США. И, и сын никогда не был в США, ну, может быть, в детстве только. А, но в России точно никогда не был. И вот он приехал и рассказывал ему, как в России. Он русский и тот русский. И он рассказывал, что здесь Путин победил всех что здесь идеальное образование, здравоохранение и так далее, и что он хочет поехать в Россию. Он говорит, только ты не забудь на паспорт порвать на границе, когда переедешь уже, порви канадский паспорт. Он говорит, зачем? Он говорит, ну так лучше будет, там все нормально. Понимаешь, поэтому это вот такой же чувак с флагом СССР в США, в Да, У него все нормально. Газдепа попроверг сообщение о намерении... Тилерсона уйти в отставку. Ну, это то, о чем мы вчера говорили. Мы, говорили, не прокатит, не прокатила. Тиллерсон зря не обсуждали. Помнишь, мы даже вчера не стали обсуждать мнимую отставку Тиллерсона. Ну, потому что, наверное, не нужно обсуждать пустой треп. Трамп назвал присутствие РФ в Сирии следствием ошибок администрации Обамы. Опа! Пакет номер один все он зачитывает, да? Вали все на предыдущего, вали все на меня, да? Во всем виноват Обама. Я думаю, что скоро уже будет во всем виноват народ. Уже мы к этому скоро подойдем. Так что, видишь, ну, у Обамы были, конечно, ошибки, но не до такой степени. Так же, как у нас тут тоже все... И спохалил, и сгадил подъезды. Ну Я да. вообще и там. <свят> в СБ ООН заблокировали заявление по обстрелу посольства России в Дамаске. Да, то есть там прекращение огня и вдруг посольство обстреляли. Но в общем-то это то, что заблокировали, даже лучше сделали. Потому что Россия является гарантом прекращения огня, если ты помнишь на этих условиях договаривались и идут тут, а нас обстреляли. Это какие вы нахер гаранты, если вас обстреливают? Чего вы можете гарантировать? Так же как Путин здесь что-то гарантирует. Артисты. Да, вот СМИ назвали возможное местонахождение главаря Игил. Говорят, что и, в общем он и не, никакой не убитый, все нормально в Сирии, он все хорошо с ним. КНДР пригрозил нанести превентивный удар в самое сердце США. Но это, в общем-то, резкое достаточно заявление, и американцы, я думаю, будут делать какие-то выводы. То есть, толстенький их провоцирует прям очень серьезно. Зачем это делают, я не знаю. То есть, можно было бы вот без такой конкретики. Потому что в самое сердце США как бы я сделал, я бы, наверное, привел в потамок корабль с ядерным оружием. Ну, в смысле, если бы я был злодеем, толстеньким, который учился в Европе, тебя, ничему не научился, да, и бомбанул бы его там, прям в центрике. И все. И всей администрации США просто нет. Потому что, очень-очень ну, небольшое расстояние. Очень большое опасение, что маленькие тоже слушают. Нет, так я думаю, что и американцы тоже слушают так подготовку, и я таким же образом хочу их предупредить. Ребята, у вас там серьезные проблемы. То есть там и пеши, и лешие могут лазить по рекам, и кто куда угодно придет. Так что смотрите, это очень опасно, потому что именно так он может завести все, что угодно. КНДР пригласило нанести превентивный ядерный удар в самое сердце шапан. Да, мы это, это говорили, конечно город. А вот Тр... Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии То есть как-то вот говорить, что медицина там не справляется с трансгендерами Ну да, представляешь, там раз его ранили Они там куда-нибудь в пах ранили Они могут и не разобраться Был там что или не было Скажут, ё мои". Как так ранило? Непонятно, да. Пришиватель. <решит> да, при... <решит> пришиватель отрезать, да. Наоборот. А, да. В Венесуэле <решит> бойцов полиции, верно служащих режиму, наградили туалетной бумагой. Как думаете, сколько осталось жить режиму Мадуро? <решит> ну, да, это вот такой твит. <решит> Вышел. Действительно, там есть... Э -э Дефицит туалетной бумаги очень серьезный и вот в свое время, еще в мае месяце это э, было заявлено, что это из-за козней оппозиции и сейчас вот прям в ближайшие дни там даже фабрику какую-то правительство под свой контроль взяло, которое э, туалетную бумагу... Э, Производит. И Путин отправлял несколько сухогрузов с туалетной бумагой, потому что это, в общем-то, основной стратегический товар. Сейчас Мы просто без туалетной бумаги все там, там полный, полный крах Мадура погибнет из-за туалетной бумаги. Представляешь, там они заказали туалетную бумагу это такой вот стратегический запас, они хотят сделать из расчета два рулона на человека. Два рулона на человека. Причем это, я так понимаю, навсегда. Дали два рулона и все. А оппозиция, знаешь, чем виновата? Она, она там вот, как, подлые козни свои строит. А оппозиция говорит, что правительство виноват в тем, тем, что устанавливает цены четкие на туалетную бумагу, то есть выше, которой поднять нельзя. И поэтому тоже, значит, вот, как бы виновницей, виновником является Мадура, который установил такие цены. Да, ну, какие бы он ни установил, там все равно есть инфляция Конечно, это очень сильно влияет, потому что не имеет смысла официально продавать туалетную бумагу То есть она является таким это дефицитным товаром Да, да, дефицитным и продается по более высокой цене Вот тут Чайник комментирует, срутся часто Двух мужчин облили кислотой на востоке Лондона. Опять вот двух каких-то молодых людей опять облили очень сильно. А до этого девушка обливали. Ну, в общем, мы комментировали, это, что обливали там всех подряд. И с мотоциклов каких-то. А это вот еще девушка облили в машине. А тут вот опять это случилось с молодых людей. И, в общем-то, вот эти кислотные атаки продолжаются. Так что, что может этому помешать. Вот английский вариант показывает, что американский вариант лучше. Оружие. Если будет оружие, то никто кислотой никого не плескать не будет. Представляешь, плеснули кислотой, достал ствол, потому что он еще в состоянии это сделать, просто прибил нафиг. Да, и все. Ну, одного, двух, трех прибили, и все. И больше никто не пойдет никакой кислотой плескать, если будет опасность того, что выше будут мозги. А так и должно быть. Полиция задержала швейцарца, нападавшего на людей с бензопилой. Вот мы, видишь, отказались комментировать с точки зрения, как бы, религиозной и так далее. Оказались правы. То есть там писали, что это там чуть ли там не атака ИГИЛ, а мы в этом деле усомнились и промолчали вежливо. Оказалось, что это мужчина 51 года, зовут его Франк, пришел в страховую компанию. Ну, зачем он пришел, понятно. Я думаю, что его он, конечно, даст показания потом, но, видно, там как-то неправильно с ним поступили. Обычно это бывает тогда, когда не хватает денег на лечение жены на страховке, там, когда как, какая-то произошла ну, наколка, так скажем. Или человек это воспринимает как кидок, да, и тогда вот он, ну, многие очень серьезные преступления. Совершались из-за этого. Если ты помнишь, есть знаменитый фильм, как там из английского банка украли несколько тонн алмазов. Помнишь, очень хороший фильм. Очень классный, справедливый и очень правильный такой. И фильм сам по себе, как бы сказать, ну, талантливый сделал. Мальцов, ты упырь. И почему же я упырь? Упырь, бурдалаки, ко мне, Помнишь, Как паночка кричала, да. Нет. Американская компания будет живлять своим сотрудникам чипы. Да, прям ты знаешь, Откровение святого Иоанна, глава 13, да, сразу же выстреливает, да, помнишь, по поводу... Когда вот с православием головного мозга бегают по поводу чипов, да, и переживают, то мы говорим, да не переживайте, потому что это уже пройденный этап, ну, вживлять чипы, какой смысл, то есть, сейчас уже человечество двигается дальше, то есть, двигается, для этого могут использоваться какие-то гаджеты и так далее, зачем чипы-то нужны, да? А вот тут, видишь, какие-то американцы решили, что нет, надо, надо вживлять чипы в соответствии с откровением святого Иоанна. Да? да, и я сразу процитирую, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку и их или начало их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имя, имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число это 666. И вот... Когда подгоняется такая задачка под ответ, то есть какие-то люди там придумывают чипы, потом начинают в каких-то организациях это, это применять, то это вызывает оторопь, потому что можно же обходиться без этого. Зачем вживлять чип в человека, когда можно... Но здесь при помощи этого чипа открываются все двери, происходит, так сказать, авторизация. Везде и Wi-Fi включается, и все-все-все-все-все. И, и оплачиваешь, и, там, и в кафешке кушаешь, исходя из деятельности вот этого чипа. Может, при помощи наде... деятельности. Да? надеюсь все это списать на забывчивость людей, типа, ну, чтобы не потеряли. Не, ну это понятно, но ты знаешь, я так понимаю, что есть определенные, когда говорят, что это случайность, то, ну, наверное, нет. Есть все-таки определенные категории, которые это же самое знают и с другой стороны подталкивают. То есть, ну, те, кого мы называем там сатанистами, да, то есть, они, они пытаются тоже задачку под ответ подогнать. Очень весело это получается. И сенатор Алексей Пушков предложил ввести санитарные санкции против Макдональдс после публикации фото из ресторана в Луизиане. Да, ну, санитарные санкции надо э, вводить против, конечно, пушковых и всех присных, да, то есть это санитарные санкции, которые называются э, иллюстрации, Но вот фотографии, которые пришли из и, и, и Луизианы, да, они очень странные, конечно. Сейчас я вам покажу. Господи, где? Макдональдс этот. А, вот. Вот так это выглядит, ну там еще там фотографии. Это вот при помощи таких предметов готовят еду человек, который там работал в Макдональдсе. Я думаю, в любом и в России таких людей найдется очень много. Говорят, что там не из мяса готовят, это ну, прекрасно знаем, что там не из мяса и не поймешь чего. Так, ну и давай быстро, тогда сейчас я пробегу еще. Да, вот в Греции сдержали россияне за отмывание 4 миллиардов через биткоины 4 миллиарда долларов отмыл через биткоины Вот такой товарищ, представляешь Ну, этот, в общем-то, гений как бы, криптовалют, да А вот лаборатория Касперского создала всемирный бесплатный антивирус я думаю, что всемирный бесплатный антивирус это самый главный вирус. если это будет стоять везде. Хотя понятно, что на этом можно заработать безумное количество денег. Это следующий этап поисковиков. И, кстати, мы об этом говорили. Когда с Эдиком разговаривали об этих вещах в эфире многократно, я говорю, что они не делают это бесплатно. Вот эти антивирусы, все эти приложения, это все должно быть абсолютно бесплатно. Тогда это будет стоить очень дорого. То есть, сам, сама лаборатория Касперского будет стоить очень дорого с точки зрения акций. Понимаешь? И если она будет интегрирована везде. НАСА создает да. самолет. А? самолет для полета из Лондона в Юйорк за 3 часа. Ну, был такой самолет, Конкорд назывался. И, в общем-то, вполне справлялся. Я до сих пор не знаю, зачем прекратили полеты конкордов и более старые самолеты летают сейчас на линиях и все нормально вот самсунг получил патент на съедобный телефон банан Представляешь, ну, если они еще на деревьях начнут расти вообще то есть телефоны теперь съедобные так давай знаешь покажем фотографии ответим на вопросы потому что уже Время. Вот Илья Мартынов в чате э, предлагает Марти, подумайте о создании кинофильма России ведь Путин Медведева. Ну или что-то в этом роде. Ну, если есть кто-то из соратников, ну, да, кто кто отдает, это кто то можно талантами снимать кино, это будет замечательно. С удовольствием ответ. давайте, да. Мы готовы помогать, чем можем. Вот фотография, это та девушка, которая снялась в храме, которая чувствует верующих. Там как-то вот она, эта девушка, я не знаю, как такой ангелок, как могла чувство верующей как-то оскорбить. А вот так, а где же другая фотография вот, этой барышни? А где с то фотография? Я что-то... Я не вижу. А, вот она. А вот эта фотография, видите, вот это не оскорбляет чувство верующих. Вот дама одета, мне кажется, гораздо более кричаще. Я как мужчина воспринимаю, что это более откровенная одежда. Ну там какие-то чулки, там подвязки и все остальное что. Говорит о большем, так сказать, большем сексуальном запросе, да? И ничего. Причем, я так понимаю, это фотография Баян, и давно ее размещали везде и всюду, и ни у какого следственного комитета эта фотография не вызвала напряжения. Странно. Так, давай. Да, Наверное, еще надо напомнить, ставьте, пожалуйста, лайки под видео. Подписывайтесь на канал, это все поднимает канал в рейтингах YouTube. Под видео есть ссылки на, электронные, на возможность послать электронное письмо соратникам. В частности, Алексею Политикову можно послать электронное письмо, и даже это будет очень для него нужное и важное послание от вас. Также напоминаем о том, что завтра... В Екатеринбурге будет суд э, с Еленой, над Еленой Парией. И у Марка Гальперина в мой горсуде будет слушание по его делу. Во в 2 часа дня, 328-я, комната. Значит, Сергей Галдом, на, наш дел правый, рак будет разбит, победа будет за нами. Абсолютно точно. Я полностью согласен. И золотые слова. Димон Казахстан на революцию, спасибо, Петр Александрович, Вячеслав Вячеславович, что слышно о нацкой базе в Ульянске, в последнее время подозрительная тишина, ну в последнее время там, если вы помните, ну как в последнее время, год-два назад видели какие-то беспилотники, которые все это дело облетывали, а потом все. Потом тишина, ну, я думаю, что там или может быть срок договора кончился. Нужна эта база была для чего? Для того, чтобы официально американцы должны были через нее в Афганистан что-то возить и летать. А, так сказать, неофициально в случае войны с Ираном она должна была быть использована. Но я так понимаю, что... Сейчас лучший друг Путина Иран, поэтому ни про какие базы разговора быть не может. Или Ильяст Меркурий, Мальцев, твоя революция нужна только тебе и группе твоих сектантов. Он уже это писал, да, вот, ну, ради Бога, группа моих сектантов это большая часть России. Поэтому я тут абсолютно с тобой, Меркурий, Меркурий согласен с тобой. Да. Ангелина, спасибо, Ангелина. Да, помяните Ликина Дуива. Помяните Высоцкого. Да, Владимир Семенович вчера умер, а мы забыли помянуть. Царство Небесное ему и как-то это, если честно, мы вчера помянули, а сказать просто забыли как бы в памятном месте побывали Высоцкого и стихи его даже почитали так что все, все правильно у нас вчера было, но вот в эфире забыли сказать, просим прощения Апельсин из Марокко присылает помощь Путина, привели к власти олигархи, как ты их побеждать собрался, для них народовластие неприемлемо. и почему Ходорковский для тебя лучше, чем Усманов или Сечин просто одни у кормушки, а Ходорковский нет. Ходорковский отсидел 10 лет, как Усманов и Сечин 10 лет отсидят. Все, прям вопросов не будет никаких. Мы, мы им всем руки пожмем, скажем, молодец Усманов, там Бурханович, молодец Сечин. Но десяточку прежде. Отдадут они, и все, вопросов нет. Поэтому есть кардинальная разница. Хотя я могу сказать, ну дайте говорить откровенно. Каким образом там Усманов Сечины получили эти миллиарды, каким образом Тидорковский? Тидорковский умнее интеллигентнее и так далее. Ну что, давайте уж не будем так это, всех в, в, в, одно, в одно корыто засовывать. Там абсолютно разные люди есть, которые, я говорю, как он там в Ротенберге странной тройке ездили, да? А потом Путин стал президентом, стали миллиардером. Ну что, чё, о чем речь -то? Шива, еще раз э, напоминаем Да, вот он написал Про девочку э, 23 лет у, у которой случилась беда Мы обязательно да, вот Проверим это. всю информацию И выложим тогда реквизиты карты. С нашими сторонниками Надо в Калининграде связаться Просим вас откликнуться Значит. Николай Грибоедов Слава, здравствуй Привет Мастер спорта по терроризму Лагерная газета «Вести» Первое место заняла бригада Чубайса. Второе – бригада Ротенберги. Третье место – девочки из бригады Миллера. И редактор газеты «Веб Путин». Хорошо. Прикольно. Особенно девочки из бригады Миллера, которые говорят «Дура, дура, натуралка!» Биг Трайбер Ви». Куда писать, чтобы Вячеслав чтобы начисляли рифкоин из прошлых донатов на сумму 666 шесть один рублей, послал в поддержку на 511.17.org и на почту. Мы правильно писали, все никаких вопросов мы сегодня разберем и все сделаем. Роман Стулы, Марку Гальперину на продукты. Дядя Слава, большой привет. Не ждем, а готовимся. Не ждем, а готовимся. Лаки. Куплю виллы за недорого. 5.11.17. Писать в личку. Лаки. Балашиха. А, а это уже Локи. Балашиха. А, это Локи. Да. Хаста Лавистория Сэмпер Сэмплер. Да, и... Сэмплер. Это... это э, ну, как я... Да. Слава да. На общее дело вместе победим. Александр А111. Спасибо. Алексей Ким, Ким и Артемка. И Артемка. Здраво, будьте, ребята! Меняемся не только. Меняется не только экономической формации, меняется мир. Думай, 5.11 цветочки, все случится раньше и жестче. Кали-юга уходит. Андрей, прокомментируй. Почту для рипкоинов. Спасибо. Ну, спасибо. да. действительно, по ведическим э, э, традициям, э, мир делится, э, время в мире делится на 4 периода. Кали-юга, два пара юга, 3 юга и. Сайте Юга, но только в обратном порядке. Так вот, Кали Юга – это самый последний, самый ужасный, самый ужасный период, но самый короткий – 500 тысяч лет. И он э, начал с тысяч лет назад. И вот действительно в ближайшие годы начинается маленькое вкрапление замечательного сказать, просветления в этом ужасном периоде. Так что вполне возможно, все совпадет с 5-11. 5-11-17. Пипец Акашвили, у меня нет слов, надо ехать пороха бить. <laughs> да не надо их пороха бить. Я думаю, там сами разберутся. А вот. И говорит, может 5-11 Украине устроить эпичную пищу. А там же выборы будут. Так что украинцы сами все решат. воин света русские всегда были рабами. И вдруг пришла, пришел, пришел такой так... Мальцев и поменял ментальность. Не смешите мои жевто блакитные тапки. Сначала научитесь отбивать людей из автозаков, а потом поговорим. Вот такой вот комментарий. Молодец какой. он Света. Анатолий, Анатолий Ленинград, Вячеслав, доброго вам здоровья. Вечер по, по ватникам и яйцам Вовы был прикол. Ватники не заслуживают никакого поощрения, а Вове надо оторвать не только яйца. Ну, в этом есть смысл. Екатеринбург. Екатеринбург инфо. Суд на Елене, над Еленой Парей, 27 числа э, этого года. Да. Второе административное дело. Неподчинение полиции. Это э, железнодорожный суд, улица Пехотинцев, 23. И э, майорша Бабинова. На, на суде сегодня, сегодня сказал, что засадит всех прогульщиков. Но майорша Бабиновой от нас привет передайте, прям такой горячий. Пламенный, революционный прям В серьезной, так сказать, форме Передайте майорше Бабиновой от нас привет Не надо такие вещи говорить Засадит она Как бы ей не засадили Виталий из СПБ По поводу почты Посмотрел вот этот сервис Да, хорошо Анатолий Здравия всем Уверенности, мужества, стойкости нам всем. Берегите себя. Выходим на финишную прямую. Активным пассионарием, героем слава. Проявление Перуна, э, прославление Перуна справили. С нами Бог. Спасибо. С нами Бог. Алексей Сарузваевки. На всякое разное. Спасибо. Фуфил. Мальцев. Все спецы уже готовы. И готовы лучше, чем соратники У них есть все оружие, количество людей Скажи, почему ты так уверен, что все получится Дней всего лишь осталось Это Очень много осталось, 100 дней да? Спицы готовы К чему они готовы, спицы? Павел Зеленоград присылает помощь без подписи Спасибо, Павел Павел СПБ на борьбу Спасибо Константин ответственный Посмотрите видео на канале Константин Ответственный про то, как будет делаться 5-11. Дайте свой комментарий. Очень интересно. Посмотрим. Площадь восстания СПБ Вопросов нет. Не жду, а готовлю. Спасибо. Ож для тех, кто боится революции, поймите, законным способом власть не сменить. А незаконный незаконным стало все, все... вокруг. Даже конституция. Прогулки и мысли. Да, незаконной конституция стала. Согласен. Ну, то есть она, она не стала незаконной, она, конечно, имеет приоритет, но они таким образом путинские декларируют, что приоритет у них Александр Белоусенко. Слава, советую соратникам прочесть роман Александра Терехова «Немцы». Это интересная книга о масштабах коррупции в России. Надо посмотреть, прочитать. Слава, Да, это мы говорили. Денис. Как вам можно помочь, находясь в США? Ну, во-первых, можете э, очень простой путь записаться на прием к вашему конгрессмену или сенатору и попросить его поучаствовать в судьбе Алексея Политикова и вообще всех политзаключенных. То есть, если там будут знать все эти вещи, то есть вы можете с нами связаться, я вам расскажу. Помочь очень легко, Серега Бор, спасибо, Рафаэль, спасибо, Рафаэль Вова Дембиль сто до приказа. Отлично, спасибо, София, на революцию, Ребят, держитесь, Бог вам помощь. Спасибо, Бог всем нам помощь. Вадим спасибо. из Раменского. Вячеслав, сегодня поговорим э, поговорили, что Икунин, бывший глава Ж, Жд в Лондоне. Назвали три фирмы, чтобы спрятать свои Нанял активы. Три фирмы, да. Тоже не ждем и а готовимся. А как в таких условиях можно спрятать? Ну посмотрим, что он там может спрятать. Навряд ли Кубанец на нашу победу. Гуга. Спасибо. Дронов Зеленоград по усмотрению. Спасибо. Киргиз из Зеленограда в поддержку. Марка. Спасибо. Иван 87 без подписи. Спасибо да, Иван. Спасибо Иван. Так. Расходы растут. Доходы все падают. Слава матери... материнский капитал оставишь? Да нет, ну мы какой материнский капитал? Я думаю, что мы говорили о том, что женщины, родившие детей, даже хотя бы одного ребенка, они должны получать нормальное пособие даже на одного ребенка, какой материнский капитал это крохи, это копейки, должны не, не разовые какие-то выплаты, разовые выплаты, это неинтересно, это как, какой и причем иди, когда деньги не дают, иди ты на это, можешь поучиться, а можешь к пенсии, какой пенсии, здесь и сейчас, то есть достаточно денег должно быть для того, чтобы кормить семью и жить нормально, безбедно и совершенно э, как бы обеспеченно. 25-й регион. Власть народу. позора и его уродом. Да, Здесь. спасибо. Ирина. Э, да. Работаю в частной э, ветклинике. И из... зарплата неправомерно вычитают у всех разные суммы. До 7 тысяч рублей из-за того, что не вложились в зарплатный фонд или э, за риск. Материалы получают на 20 тысяч. Как быть с беспределом? Но этот беспредел везде, как революцию делать, единственный путь другого. Для того, чтобы справедливость какая-то была, нужно изменить эту власть. Евгений за справедливость. Спасибо. Валентин, слава, алтай с тобой. Спасибо. Виктор, на лопату для черенка, которую кто-то Да, это мы уже вчера говорили. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Давай ответим тут на вопросы. Вышибать мозги свинтовок надо. Ну, не, не обязательно свинтовок. Для того, чтобы вышибить мозг, для начала нужно словом делать. Вначале было слово. Это уж для тех, кто совсем не понял или кто в Ересе упорствует. Пишут, мальцу не пустили в Украину. Не пустили. И чего? У меня много ваших сторонников. Вопрос один, с чего начинаем? Как с чего? С объединения, с того, чтобы у нас не получилось, как вот 9 мая, когда были предпосылки определенных людей наших, чтобы все это сделать в одночасье. Да? Но так как несогласованность некоторая, то ничего пока не получается. Поэтому мы четко определили 5-11, чтобы была полная согласованность. Русский партизан э, говорит, что много тех, кто приехал отдыхать, тоже на прогулки хотят ходить. Если решаете место менять, то решить, кто прогулки стоит, решить не могу. Не мог? ну, ну, надо назвать просто место и все. Так. Вячеслав, будет ли вы давать деньги совершеннолетним детям? Имеется в виду, будет ли доля в национальных богатств? Безусловно, будет. А как же, с самого рождения она должна быть? А другого пути просто нет. Никто другого пути не придумал. Если будет какой-то другой путь, значит, это будет воровство и полная фигня. Так, всем понравилось название России по-монгольски, я смотрю, все пишут, да, а те, кто не знает, как я помню, всегда был в советский период такой прикол, ну, наверное, это правда, и этот... Раскин про это писал тоже, ну, как-то в воспоминаниях у людей, что Мусликов там ну, в 80-м году, когда Олимпиада шла, там еще конкурс был uh, музыкантов. И Мусликов все время называл неправильное имя монгольского композитора, который там присутствовал в качестве этого, uh, ну, в комиссии. И как-то композитор очень злился, а мысляков все равно неправильно называл. Там даже кто-то звонил, что что же за фигня такая. Там, в конце концов, <смех> выяснилось, ну что э, этого композитора монгольского зовут Аяк Хуяк. И поэтому в, в зале, где по тысячу человек, ну не могли сказать <смех> такое имя, назвать. Поэтому, вот, э, может быть, это, конечно, и какой-то такой... Анекдоты не было этого на самом деле, но очень красивый, да. Ну, но... и название России, если бы тебе сказали, ты бы никогда не поверил, да, что если ты не посмотрел сам лично в переводчике, там в Google переводчике то никогда бы не поверил, что таки, такое есть. Да, вот еще напоминаем про «Окупай в Чебоксарах», который пройдет как раз завтра, около колеса обозрения на набережной в 17 часов вечера. То есть в 5 часов вечера. Да, очень, очень хорошо. Это будет посвящено 100 дням до 5 .18. Так, Спасибо. Завтра тогда мы вам назовем почту, потому что вот тут люди пишут, которые приехать хотят и так далее. Да, мы все это обсудим. Пишите на почту. Завтра мы вам Дадим ту, которая, по крайней мере, некоторое время будет, как это сказать, ну, свободна от глаза зоркого. Да? Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.